Начнем с того, что интернет никому не нужен. Его никто не хотел, в нем никто не просил. Я, правда, в жизни и мало сам читал книжек, но я все равно не верю совершенно, что какие-то фантасты много лет назад предсказывали что-то похожее на интернет и мечтали об этом. Нет, человечество не мечтало об интернете. Человечество мечтало о Ютубе, человечество мечтало о Википедии, возможно о Твиттере, возможно о Яндекс Маркете. Наиболее светлую мы, возможно, сто лет назад хотели GitHub, только не могли это сформулировать. О чем угодно можно мечтать, но не об интернете. А если кто-то и писал, то я даже читать не хочу. Это плохие, скучные фантасты. Зачем рассказывать о платформе, где каждый дурак может сделать свой интернет-магазин, свои карты, свою Википедию, свой говнодвижок для блогов. Нет, в жизни хочется централизации. Хочется э, определенный ограниченный набор сервисов, которыми ты пользуешься. Но у нас не так. Тебе лично для чего нужен интернет? Для всего. Ты какими сайтами пользуешься? Всеми! Нет, это неплохо. Просто не нужно забывать, что интернет не был самоцелью. Он всего лишь средство, которое помогло нам создать среду, в которой расцвели и карты, и википедия, и YouTube и все такое. И вот у этой конкретной реализации есть особенность – ссылки. Их тоже никто не просил. Нам не обязательно нужна была э, возможность ссылаться между сайтами друг на друга. Если бы все знание хранилось внутри одной Википедии, то хватило бы внутренних ссылок. Еще одна особенность конкретной этой реализации — объем страниц и Их все время становится больше, и мы в них теряемся, и нам нужно их искать. И вот из этих двух особенностей нашего интернета, которые довольно второстепенны, то, что есть ссылки, и то, что он гигантский, появились поисковики. И поисковики на себя перетянули слишком много внимания. Мы сейчас не представляем жизнь без Гугла, Google – это практически обязательная часть интернета, практически провайдер должен нам предоставлять Google, иначе мы не сможем пользоваться интернетом. И вот выдача Гугла, этот по сути очень интимный интерфейс между вами и полезными сайтами, стал настолько популярно, стало настолько важное место занимать, что на нее саму уже часто дают ссылки. И вот я считаю, что это неправильно, это некрасиво, это неэтично давать ссылки на Google. И не в том смысле, что «Ой, вы меня обижаете, когда посылаете учить мать часть. Нет. Во-первых, это личное дело каждого участника диалога, кого как оскорблять. Во-вторых, иногда действительно имеет смысл послать в Википедию, почитать статью или послать на образовательные видео на Ютубе, и на это можно иногда обидеться, иногда не обидеться. Нет, речь не об этом. Речь также не о том, что ссылки на Google непонятно куда ведут. Нет, в этом плане, конечно же, совершенно неэтичный сокращатель ссылок, когда ты идешь на непонятный набор символов и не знаешь, что там откроется. В этом плане у Google наоборот, читабельная ссылка, э, так же как у Википедии, если там не через процентики кириллица. В этом плане YouTube тот еще сокращатель, и на него не очень прилично давать ссылки без пояснений, потому что, опять же, неизвестно, что откроется за этим набором символов. Но нет, речь не об этом. Давать ссылки в Google неприлично, потому что они делают текст интерактивным. Ты не можешь читать дальше, пока ты не поймешь эту фразу, а чтобы ее понять, тебе надо кликнуть. Это как если вы рассказываете устно и вдруг замолчали, а вот и угадай, что там. Угадай. Нет, ты угадай. Ссылки в Google всегда даются в этом контексте, и тебе приходится на них кликнуть, чтобы понять, что хотел сказать автор. Вот-вот, там пусто. Или вот-вот. Там миллион таких же оригинальных. Или Вот-вот, все легко ищется, что тут спрашивать. Или <свят> Ага, порнуху находит. И если в разговоре с человеком после этого угадай, что можно просто тупым взглядом заставить человека продолжить говорить после небольшой паузы, то веб-страницу ты не перемолчишь. Тебе обязательно нужно кликнуть, чтобы понять замысел автора. И поэтому давать ссылки в Google просто неприлично. Но, но, но мы же в интернете. В Устные речи свои традиции, в интернете свои, нет? Нет. То есть, конечно, да. Но я же говорю, море ссылок – это не цель интернета. Поэтому не нужно под эту особенность подстраивать правила хорошего тона. Нужно просто по старинке делать так, чтобы читать текст было удобно. Лучше просто напишите где-нибудь в скобках «Сейчас, в наши дни», не так уж сложно найти в интернете миллион ссылок по этой теме. Можно как-нибудь покороче, но тогда гораздо понятнее, что вы имели в виду, и можно уже и ссылкой на Google это снабдить. Я говорил, что все мои правила можно нарушать.